Привет. Как меня слышно, поставьте плюсики, если хорошо меня слышно, и тогда сразу начнем. Все остальные, кто не успел, посмотрит запись и так далее. Угу. Значит, зовут меня Андрей, и рад с вами со всеми познакомиться. вот Я сейчас расскажу вам про очень крутую штуку. Наш новый проект называется Tron Thunder. Вот. И условия, которые вы сейчас увидите, услышите, позволят вам заработать огромные деньги. Даже тем людям, которым пришли сюда, и у вас там нет опыта, нет знаний, нету партнеров, команд и так далее. У всех у вас есть возможность здесь делать крупный бизнес. Вы сейчас в этом во всем убедитесь. Я буду рассказывать конкретные факты, аргументы, причины, почему я здесь работаю, почему здесь множество партнеров наших работают, как сколько мы зарабатываем. И вообще, для чего мы здесь собрались? Потому что собрались мы здесь не только ради того, чтобы 100 долларов заработать, а мы собрались ради другой цели, гораздо-гораздо важнее, чем то, что мы даже сейчас уже на данный момент зарабатываем. Поэтому внимательно слушайте, если будут вопросы, обязательно запишите их, можете скинуть в чат, сохранить, да, можете написать на бумажку, потом я дам возможность каждому сказать, то есть я включу микрофоны и мы с вами обсудим и отвечу на все ваши вопросы, скажем так, вот, ну и после я вас всех отпущу. Так, значит, начнем с того, что я включу демонстрацию экрана. Секунду. Так, включился экран. Значит, смотрите, как я уже сказал, наш проект называется Трон Этот проект пришел к нам на рынок СНГ где-то примерно месяц назад. То есть получилось так, что мы с моим партнером случайно узнали об этом проекте. Не было никаких презентаций, видеороликов, не было лидеров, которые нам могли бы что-то рассказать. Мы самостоятельно узнали о этой золотой жили, поняли, что эта тема будет нравиться всем, что этот проект как вирус распространится по всему интернету, захватит рынок. И что здесь все наши партнеры не просто придут и отдадут деньги, а они реально будут зарабатывать. Это очень круто. И я бросил все свои крупные проекты и пошел сюда. Значит, что здесь классного? Давайте начнем с того, что это надежный проект. То есть многие люди, в том числе я, я не говорю, что все, но многие люди обжигались об пирамиды обжигались об живые очереди или там застревали в матрицах. То есть у каждого есть какие-то, скажем так, у каждого свой опыт, и многим из вас наверняка так же, как и мне, хочется что-то надежное, что-то прибыльное и надежное, чтобы это не через два месяца поменять проект, да, искать новый, новый, новый. А где бы вы могли развиваться год, два, три и более? Я надеюсь, все с этим согласны. Почему? Потому что у вас будет время для того, чтобы сделать бизнес. То есть вам не нужно будет делать это где-то еще снова и снова и снова. Половина людей будет отсеиваться, половина будет недовольных, половина просто потеряет деньги. То есть здесь можно реально стабильно а, зарабатывать огромные деньги. Причем вложение здесь один раз за всю жизнь. То есть каждый человек вложил небольшую сумму денег, и у вас есть возможность развивать этот бизнес только, сколько вы захотите. Пока вам этот проект интересен, вы им занимаетесь. То есть проект не уходит в минус, проект не закроется а, по этой причине. Здесь нет доверительного управления вашими деньгами, то есть нету какого-нибудь дяди Васи, которому вы отдали деньги, а он такой, дайте-ка я все, уйду с вашими деньгами. Да? Здесь у нас очень интересная система, все деньги распределяются между участниками. То есть, например, как только кто-то в моей команде, вот, например, в моей команде, ладно, буду сейчас показывать попозже, в моей команде э, регистрируются, эти деньги автоматически распределились по людям из кошелька в кошелек. То есть, как только кто-то из вас, например, зарегистрировался, я сразу мгновенно получил деньги. Я их уже нажал кнопочку, вывел все. Понимаете? Проект мне ни копейки не платит. Вы должны это понимать. Проект нам ни копейки не платит, он нам ничего не должен. Проект создал для нас крутую площадку, в которой мы можем зарабатывать столько, сколько мы хотим. Без ограничений. Окей, okay. это первое, на что я хотел обратить внимание, потому что я хотел стабильное, я хотел собрать многотысячную структуру. Теперь я хочу собрать еще гораздо больше команду и зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать. Но для того, чтобы у вас были партнеры, для того, чтобы вы зарабатывали, одной надежности недостаточно. Нужны аргументы, правильно, которые позволят вам прийти к человеку и чтобы он сказал, вау, круто, я хочу с вами работать. Согласны? Вот сейчас я вам расскажу про эти аргументы. Это то, что зацепило меня, это то, что зацепит вас, это то, что зацепит тех, кому вы это расскажете. Первое, значит, как только мы регистрируемся в проект, мы сразу получаем 40 а, системных партнеров. То есть, что это значит? Вот так вот они выглядят, обратите внимание. Вот здесь вот видите, L0, строчка, да, это я. Выше есть 20 человек и ниже есть 20 человек. Вот, 20 системных партнеров, это значит, что проект или, как мы называем, система подставляет вам 20, 40 человек, которых вы лично не приглашали. То есть, это может быть один человек там из Италии, второй человек там из Казахстана, третий из России, четвертый там еще откуда-нибудь. То есть, понимаете, 40 человек, которых вы лично не приглашали, это люди, которые заплатили деньги, которые зашли в проект и точно так же, возможно хотят его развивать этих 40 человек вам подарили то есть вы зарегистрировались и в течение нескольких часов вам этих людей подарили круто то есть мы благодаря этому условию можем подойти к любому человеку неважно нравится ему сетевой, не нравится инвестору, или сетевик или матричник вообще не важно не важно это многим понравится и новичкам и лидерам новичкам очень понравится, а лидерам, скажите, у него там, например, у вас есть 100 человек, представьте, каждому по 40 человек системных подарят, это совсем другая организация. Вот эти возможности, вот это одно условие, оно позволяет, это как визитная карточка, она всем нравится, потому что это круто, согласны со мной? Вот поставьте плюсики, если согласны, что это очень круто, вот, соответственно, Сейчас я вам объясню, что это такое, как это вообще происходит, откуда появляются эти люди. Значит, мы все строимся в одну линию, в одну цепочку. То есть, если вы заходите, например, с 40-тысячным человеком, то после вас в проект кто-то пригласил, вот я пригласил или там кто-нибудь из Италии пригласил, он становится после вас в эту цепочку, как в один провоз. Только не путайте с живыми очередями, у нас здесь не живая очередь. Вот. и, соответственно, вот эти вот 20 человек, которых вы видите выше вас, вот, начиная, видите, L1, L2, L3, L4, это те люди, которые зарегистрировались ранее вас. То есть это ваши вышестоящие. Это ваши вышестоящие люди выше вас, раньше вас зарегистрировались в проекте, но вы с них тоже будете зарабатывать деньги. А вот эти люди, вот здесь вы, когда вы зарегистрируетесь, вот здесь будет пусто, здесь будет пусто, здесь будет пусто. Здесь будет пусто они все, видите, одним числом зарегистрировались. То есть они все там в течение нескольких часов, там тройку часов, они регистрируются к вам в команду. И, соответственно, чем больше проект, тем быстрее, там, может быть, через полгода эти 40 человек будут приконективаться к вашей структуре где-то уже, может быть, за полчаса, может быть, за 15 минут. То есть не думайте, что это тормозится, это, наоборот, ускоряется. Вот. Более детально вы сможете ознакомиться с тем человеком, который вас пригласил. И что мы с этого имеем? То есть вот эти люди, они же вкладывают деньги, правильно? Они тоже покупают пакет, они покупают наш продукт, компания. Вот, и вы получаете с этого 1%, 1%. Но на этом ваши доходы не останавливаются, то есть вы начинаете зарабатывать. Чем больше эти люди выводят деньги, чем чаще они выводят деньги, тем чаще и больше вы будете зарабатывать свой закон законный 1%. Не потому что, как вот в пирамидах, да, вы вложили депозит, и вам платят 1% ежемесячно. Нет. Вы, платите, вы получаете этот процент, когда эти люди заработают. Когда они нажимают вывести деньги. Вот кто-то у меня тысячу вывел, кто-то 600, кто-то 5000 трон, кто-то полторы, кто-то ноль до сих пор. То есть все люди разные. Вот этот 7000 вывел, этот 1000, этот 140. То есть людям нужно время. И это прошло там буквально месяц, да. То есть я допускаю мысль, что вот этот человек вместо 7 тысяч трон там через полгода может выводить уже по 70 тысяч трон. И каждый раз в процессе в процессе мы с ним вместе, он ко мне прикрепился. Все, это мой человек навсегда, да. Я буду получать свои законы 1%. Вот. Может быть, даже вот этот, вот через 3 месяца, потом тоже будет выводить по 20 тысяч. То есть зарплата ровно зависит от этого. Она не фиксирована, она постоянно может расти. Окей, ладно, про это более детально вы сможете знакомиться. У нас есть маркетинг-план, есть в слайдах, есть видеоролик и так далее. Что вам нужно понимать? Каждый человек в вашей команде, и вы в том числе, когда мы регистрируемся мы получаем этот крутой классный бонус от нашего проекта 40 системных людей это наш первый доход он у нас отображается вот в этом столбике вот окей движемся дальше значит вот этот столбик это основной наш доход то есть мы сюда приходим многие не все кто-то может прийти а, на пассив все люди разные я пришел зарабатывать большие деньги Большие деньги всегда зарабатываются, если вы приглашаете. Ну, это логично, да? То есть у нас есть линейный маркетинг, линейный бизнес. Линейный маркетинг – это самый прибыльный бизнес. Он, у него самые большие доходы, проценты. Вот здесь вы видите, у нас 7 уровней в глубину партнерка. С первой линии 20, потом 5, 5, 5. И по нарастающей, то есть там, где людей у нас уже больше, вы видите, здесь 400, здесь 500, у нас снова идет повышение процента. Вот. Линейный бизнес, он бесконечный, неограниченный, то есть вы в первую линию можете приглашать бесконечное количество людей из года в год, там, через год, через два, через три, постоянно увеличивая масштаб своего бизнеса. вот а, И зарабатывая при этом достойные деньги. Но что меня здесь основное зацепило вот в линейном бизнесе, чтобы вы понимали четко, в линейном маркетинге, вот в обычном мы бы просто заработали, там, например, человек купил пакет, да, вы заработали, ну как бы на этом все. Здесь вот, вот, смотрите, вот эти все люди, которые у меня в структуре, я зарабатываю не разово с них. То есть я вложил один раз денежку, да, небольшую, а я зарабатываю постоянно с них каждый раз, когда они выводят деньги. У нас есть классная система, называется, честно, не знаю, как она называется. Мы 50% отдаем всегда в структуру и 50% мы выводим на кошелек. То есть вот смотрите, вот. У меня здесь есть сейчас зарплата, за сегодня пришло, что не успел снять. Это половиной тысячи трон, грубо говоря. Да? Когда я нажму на эту сумму, или вы бы нажали, да? вы половину выводите к себе, а половина уходит снова в структуру. Куда в структуру? Опять наставником вверх. То есть на, ваши наставники снова и снова будут зарабатывать. И таким образом, когда вы выстраиваете под собой команду, например, там 50 человек, 100 человек, 500, тысяч, неважно, сколько человек вы выстроили, чем больше ваш партнер зарабатывает, через месяц, через два, через три, через полгода, через год, через пять лет, чем больше он зарабатывает, тем чаще он выводит деньги и больше. Согласны же со мной? Вот. И, соответственно, каждый раз, когда он будет нажимать кнопочку «вывести», вы снова будете зарабатывать свои законные вот эти проценты. То есть вот 507 человек сегодня нажмут кнопку «вывести деньги», да? и 50% уходит в структуру. И с этих денег, которые уходят в структуру, я снова получаю 10%. Круто. То есть у нас идет закольцовка денег. Постоянная закольцовка денег. Один раз вложили деньги. Один раз. А зарабатываете множество раз. Это очень круто. Это то, что меня зацепило. Это то, что нравится всем здесь, кто начинает зарабатывать. Потому что мы начинаем это понимать. Это очень круто. Поймите это. Это очень важно. Одного этого достаточно для того, чтобы вот... Здесь аккумулировать свои силы, потому что это огромные-огромные деньги, которые вас будут догонять, догонять, догонять, догонять постоянно. Окей, больше скажу, что не думайте, что на седьмом уровне у вас заканчиваются доходы. На восьмом, на девятом, на десятом, на одиннадцатом и ниже уровнях стоят ваши команды. Например, у меня на восьмом уровне может стоить там уже полторы тысячи человек. да? На девятом там может стоить уже три тысячи. Я их не вижу, к сожалению, в кабинете, но эти люди выводят деньги, правильно? И значит, вот эта моя структура, просто я не получаю до второй линии, да, они получают эти доходы. А когда они получают, они тоже выводят деньги. И снова, значит, я получаю. То есть, понимаете, немножко вторично эти деньги, они все равно до меня доходят. Просто немножко в уменьшенном виде. Но из 8, из 9, из 10, из 11, из 12 уровня эти деньги, они аккумулируются и движутся вверх. это это даже просчитать невозможно. Вот мне иногда спрашивают, сколько можно заработать, там, имея структуру в 500 человек. Я говорю, я не могу это просчитать. Я рассчитывал одну зарплату, получил в 10 раз больше и продолжаю получать. Вот она, эта система, она уникальна. Окей, значит, я рассказал вам про наш линейный бизнес. Дальше что? У нас есть второй бонус, который мы получаем, если мы сейчас до Нового года успеваем стать рубином. Чтобы стать рубином, у нас есть, смотрите, пакеты. Минимальный вход – это 400 трон, это около 40 долларов. Да? Есть на 600 трон, 800, ну и рекомендованный, рекомендованный, наверное, всеми нашими партнерами в проекта, потому что а, так как мы только сейчас стартуем, проект только стартует, нам дают привилегию. Эту привилегию нельзя пропустить. Вы можете стать рубином. То есть каждый человек, который зарегистрировался на 1200 трон, вот. Или дошел, успел, доапгрейдился за счет а, своей структуры, команды, за счет выводов зарплаты и так далее. Есть система, узнаете у вышестоящего. Вот. Но лучше всего а, заходить на 1200 трон сразу, чтобы наверняка. Вы становитесь членом рубина. Что это вам дает? А, у нас в проекте есть доход. То есть наш проект зарабатывает деньги. Все это понимают, да? Вот. И чем больше нас в проекте людей, тем больше его доход. И 10% от своего дохода он отдает нам с вами, рубинам, не всем партнерам проекта, а именно только рубину. Это наш пассив. Сейчас он небольшой, сейчас он небольшой, в среднем там где-то, наверное, 5 трон в сутки, я не засекал. Вот. Но это потому, что рубинов сейчас много, а людей в проекте немного. Мы только-только начинаем. После Нового года рубинами стать больше будет нельзя. Что это значит? Мы берем листочек, калькулятор, математику и очень легко просчитать, что если нас прибавится в два раза, в три раза, в пять раз больше людей в проекте, и неважно на какие пакеты, даже если на 1200, они рубинами не станут. А вы будете рубином, потому что вы успели, потому что вы в числе счастливчиков, вы на старте, я вас поздравляю, вы заняли эту позицию и будете получать доход. Пассивный доход. Это может быть 20 трон в день, это может быть 30 трон в день, это может быть 50 трон в день потом, да, то есть вложили 1200 трон, возьмите там, я не знаю, 30 трон умножьте на 30 месяц, да, это уже 900 трон только с этого рубина, вот, естественно, нужно будет подождать, это не в первый день вам будут такие деньги капать, это опять-таки доход не с воздуха, а доход строго математически исчисляется от определенных моментов который я сейчас объяснил, они а просто так, чтобы люди не думали, что это пирамида. Нет, здесь доходы все строго идут, не нагружая проект, то есть проект не уходит в минус и так далее. Вот. Окей, это столбик, сколько всего мы заработали, да, здесь можно посмотреть под каждым столбиком, сколько это в долларах эквивалентно, если кому-то интересно, да. И вот мы дошли до последнего, четвертого нашего дохода, который мне нравится очень сильно, просто очень сильно. И мы про него будем сейчас постоянно рассказывать. И очень скоро мы выйдем на первую биржу. У нас есть свой токен. То есть представьте, вот многие наверняка знают, что такое криптовалюта, слышали, да? И хотели бы, хотели бы на самом старте быть, в числе первых закупить какую-то, например, на ICO монету, да, которая вырастет в сотню раз. Наверное, все бы хотели, да? Поставьте плюсики, если бы хотели. вот, Чтобы как на биткоине или на других любых валютах, чтобы подняться и разбогатеть. вот. А у нас есть эта возможность, она дается нам параллельно нашим с вами занятиям. То есть мы с вами занимаемся бизнесом, мы строим здесь карьеру. Сейчас, секундочку. Вот. И м, параллельно, параллельно, вот, например, вы когда регистрируетесь на 1200 трон, да, вы получаете привилегию, становитесь рубином, вы получаете этот доход, вы получаете возможность строить карьеру бизнес, собирать команду, рассказывать, делиться об этой новости другим людям, но вы еще получаете сразу же 1200 токенов, которые эквивалентно в долларах столько же, сколько вы вложили. То есть вы, например, вложили там 120 долларов, например, да, условно. Вот, и получаете сразу же на 120 долларов токенов. Эти токены вы потом сможете обналичить. И обналичить не, не в сумму 120 долларов, а возможно там обналичить в 500 долларов, в 1000 долларов, а может быть даже и в 10 тысяч долларов. То есть монета будет расти, и вы сами будете решать, когда вы ее продадите. И продавать вы ее можете даже тем людям, которые вообще не знают о нашем проекте. Ну, понимаете, да, зашли на биржу, выставили свою монету и продали. Все, вы уже в безубытке. Мне часто спрашивают, сколько нужно здесь времени для того, чтобы выйти в безубыток. Если мыслить туда дальше смотреть, масштабнее, да, амбициознее, то есть занимать позицию победителя, да, а не просто там, вот я здесь чуть-чуть там мне нужно 5 долларов заработать. Вот эти токены, даже те, кто приходит на пассиве, они вам принесут, на мой взгляд, принесут относительно ваших вложенных денег достойную зарплату. Вот, соответственно, обратите внимание, у меня здесь уже не, не на 120 долларов токенов, у меня почти на 8 тысяч долларов этих токенов. И, соответственно, если это вырастет хотя бы там, ну пускай в 30 раз, это получится уже там, не знаю, сколько, 80 тысяч, 240 тысяч долларов. 200, то есть я заработал по маркетингу всего 20 тысяч долларов, а токен мне может принести 240 тысяч долларов. То есть, представьте, насколько, насколько больше. Я на эти деньги, это полностью поменять мою жизнь. Мне не нужно будет работать в других проектах, мне не нужно будет искать пирамиды, куда там инвестировать свои заработанные деньги или еще что-то рисковать ими, чтобы полгода ждать, чтобы что-то окупилось. Понимаете, какая перспектива ждет нас, получая эти токены? За что мы их получаем? Вот почему у меня их так много, да? Потому что каждый раз, когда мы строим здесь команду, то есть опять-таки активные люди, каждый раз, когда вы отдаете 50% структуру, вы не просто их отдаете, подарили, да, и такие, блин, я потерял 50%, да, как некоторые могут там подумать, там, почему я должен отдавать 50%. А, эти 50% идут на покупку монет, то есть на покупку монет, и у вас этих монет будет становиться все больше и больше, и потом вы их будете продавать. А, первой биржу мы выходим уже вот-вот, а, скорее всего, в феврале, вот, более точную информацию официально мы получим скоро и обязательно анонсируем в нашем чате, соберем Zoom а, и расскажем о официальных данных, что нас ждет, когда, на каких условиях, что нам нужно для этого сделать. И после этого будет взрыв в проекте, потому что мы будем не только видеть его в личном кабинете, этот токен, а мы его сможем реально обналичивать. Это будет очень круто, поэтому нам осталось совсем чуть-чуть и я всех поздравляю, кто... Уже принял решение работать с нами и тот, кто планирует, потому что это самый старт и вы сейчас можете все это получить. Вот эти все, и этот бонус, этот бонус, возможность строить линейный бизнес и возможность получить, собрать огромное количество токенов на старте. То есть, когда мы выйдем на биржу, это пойдет рост. Окей, okay, окей. Okay. Также хотел сказать, что в линейном бизнесе не нужно иметь там сотню в первой линии человек, 200-300, достаточно найти сейчас на старте, потому что никто не знает об этом проекте. Если вы будете просто рассказывать людям, у вас есть шанс, что вас послушает какой-нибудь сильный человек, он вас послушает, придет на Zoom, примет решение, войдет к вам в команду и сделает вам огромную огромную структуру, вы станете миллионером. То есть обладая такими условиями, которые я начал с самого начала, надежностью и перспективой, а не просто заработком разовым потом искать другую проект да? а Этот проект, эта площадка становится невероятно крутой. Я надеюсь, я смог вам это передать. Я надеюсь, вы сможете вот это все соединиться, поставить и принимайте решение, это ваша жизнь. Вот. Вам нужно к этому относиться как бы... Не потому, что я здесь что-то рассказал, а вы сами подумайте. Но э, я считаю, что это самое классное предложение, которое я когда-либо слышал, видел вот, по всем фронтам. Окей, что еще вам могу здесь рассказать? А, ну и плюс, да, у нас есть небольшие бонусы, которые мне часто потом просят показать повторно. Поэтому сейчас покажу. За каждую регистрацию мы получаем бонусы. Вот в данном случае, вот, например, я зарегистрировал человека на 1200 трон. Я получил 120 трон бонусом, 120 токенов. Это тоже пустячок, а очень даже приятно. Так, а, ну, собственно, на этом все. Я про все рассказал вам. Реферальная ссылка. А, нет, еще не про все. Смотрите, вот видите, здесь есть звезды. Это мотивация для лидеров. Это очень крутая мотивация. Вот я когда о ней узнал, я был в шоке. Вот, Потому что когда я регистрировался в проект, я об этом не догадывался даже. Вот. Когда вы развиваете бизнес и у вас поднимается уровень, например, вы пригласили 10 человек лично и сделали, заработали первые 25 тысяч трон, насколько я помню, да, вы получаете третью звезду. третью звезду. Что это вам дает? Вы начинаете выводить к себе в карман на ваш кошелек уже 60 процентов, а 40 процентов отдавать в систему. И когда вы получаете, вот как у меня, 4 звезды, то вы уже выводите 70% заработанных денег себе на кошелек, а 30% отдаете в структуру. То есть, когда вы развиваете здесь карьеру, вы начинаете зарабатывать прилично, прилично больше. Это должно вас мотивировать, стремиться к этим звездам. Вот. Шаг за шагом, естественно, не сразу, не в первый день. Вот такие дела. Ну, все на этом. Я останавливаю демонстрацию.